Сегодня редкая распаковка, давно не было. 1-11 я заказывал разного, всего да. разного, со скидками. Так вот, вот это, это зарядник для бритвы, но заказывал я его не один, давно. Такое. Так, ладно, это неинтересно. Начнем. Вот это вот мед, башкирский мед. А здесь я не знаю. Сейчас я открою. Здесь тоже что-то сесное досталось коробки. Тут какое-то варенье. Я заказывал. А это гранат. Гранатовое варенье попробовать. Это маленькая баночка. Ссылка будет в описании, как обычно. И заказывал еще калиновую. Правильно сказал нет. Но оно должно тоже скоро прийти. Ароматно. Пахнет обычным соком на вкус. М -м -м -м. Классно вообще. Лишненько. Прикольно с этим. А -а -а. Счастливая. Ссылка в описании будет. Доставлю из Татарстана. Казахстан города. А вот тут у меня мед. Мед из башки, из Уфы. Продавец его, ну, мед. Продавец его так очень хорошо завернул по попырку. Большой слой. Так, малый, тут не только попырка, пищевая пленка Большой слой. Да. Старался. Кстати, эти оба продавца сделали 11 числа Хорошую скидку, реально. Я проверяю с помощью предложения Алиптулс, а, скажет, называется. Там виден график, как менялась цена. А перед тем, как заказываю, я проверяю. Точно ли продавец сделал спиртку или Сейчас я его открою. Коробочка меткая. Так, что у нас тут? Мед башкирский. Подсолнечный. Данные предпринимателя. Даже телефон его есть. Адрес. Все такое написано. читать ну, читайте. Сейчас попробуем его на вкус. Попробую открыть. Так, открыл такой густой. Как пластилин. Так. Запах. Запах отличный, кстати. Ну, во вкусах мёда я не разбираюсь. Но у меня, опять очень вкусный. Обычный мёд. Всё. Спасибо за просмотр. Ссылка на эти продукты будет в описании. Мед рекомендую. Очень даже хорош. Там мне еще что-то должно такое прийти. Не понял. А, варенье с калины. Что-то много не помню. Кстати, намного дешевле, чем в магазине. Покупать там такой же продается.